Здравствуйте! Мы начинаем урок подготовки к ОГЭ и сегодня занимаемся заданием номер 12. Сейчас перед вами появится само предложение «Не летаем, мы поднимаемся только на те башни, какие сами можем построить». Это предложение нам предлагается для разбора. Здесь нам нужно будет выбрать цифру 1, 2, 3. 3, какую из цифр или какие из цифр нам подойдут, чтобы правильно расставить знаки препинания Грамматическая основа «Мы не летаем» – это первая основа. Вторая основа «Мы поднимаемся». И третья основа «Можем построить». Обратите внимание, что средством связи в этом предложении является слово «какие». Оно соединяет второе предложение с третьим. Это союзное слово, которое заменяет слово «башни» в предыдущем предложении. «Башни какие?» – «Какие сами можем построить». В этом предложении мы выделим сейчас с вами части. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. У нас три части. Первая со второй соединяется с помощью интонации «мы не летаем, мы поднимаемся только на те башни». Это бессоюзные предложения, связанные бессоюзно. Вторая с третьей частью соединяется с помощью союзного слова «какие». Это предаточное определительная «Башни какие? Какие?» сами можем построить. Таким образом, перед нами сложное предложение с бессоюзной и союзной подчинительной связью. И сейчас мы посмотрим на схему этого предложения, на которой показаны части сложного предложения. Поскольку у нас три простых предложения в составе сложного, то мы выделим здесь первую смысловую часть, которая представляет собой простое предложение, а также вторую смысловую часть, которая представляет собой сложноподчиненное предложение с предаточным определительным. Мы не летаем, первая часть. Мы поднимаемся только на те башни, которые сами можем построить, вторая смысловая часть. Еще раз посмотрим на наше задание. Итак, нам нужно было выбрать правильную цифру. Мы уже поняли, что правильные цифры – это цифры 1 и 3. Но для тех, кто не совсем понял, мне хотелось бы объяснить, почему цифру 2 мы не учитываем. Мы поднимаемся – это основа предложения. Подлежащее является местоимением, сказуемое выражено глаголом. Между подлежащим и сказуемым в таком случае не ставится никакого знака – ни запятой, ни тире, Вообще никакого знака ставить нельзя. Вопрос. Сколько запятых нужно поставить в предложении? Ответ, как мы уже сказали, один три. Осталось правильно записать, внести этот ответ без всяких запятых. Мы ставим две цифры. 1, 3. Наше занятие закончено. Всего вам хорошего. До новых встреч. Учитесь успешно.